Бисмиллах, альхамдулиллahi, вассалату вассаламу, аля ашрафил анби-яй, альмурсалин, аля набийна Мухаммад, саллаллаху алейхи, аля алихи, асхабихи, аджмаин. Сообщение Акаби. Всевышний Аллах وتعالى, сказал о том, что первым домом был, который воздвигнут для людей, это является тот дом, который находится в Бекке. Бекка – это древнее название города Мекка. «Этот дом был воздвигнут как благословение и руководство для миров». То есть это первый дом был воздвигнут для людей как благословение, руководство для миров. В нем есть ясные знамения, а это место Ибрагима, Маком Ибрагима, алейхиссалям. «И кто войдет в этот дом, кто войдет в него, тот окажется в безопасности». Люди обязаны перед Аллахом совершать хадж к дому Кааби, если они способны проделать этот путь. Также Аллах Сухану говорит: Вот мы указали Ибрагиму на место дома: ничего не приобщай ко мне, все товарищи, и очищай мой дом Каабу для тех, кто совершает обход, кто делает товар, кто выстаивает намазы. Кланяется и падает ниц. Также Аллах Субханаля говорит, вот мы сделали Каабу, дом этот. Этот сделали мы, дом пристанищем для людей. То есть этот дом, это Кааба, это пристанище для людей и безопасным местом. Это Аллах Субханаля говорит, что Кааба, дом Аллаха Субханаля, это... Пристанище для людей и безопасное место. Сделайте же место Ибрагима, местом моления. Мы повелели Ибрагиму Исмаилу очистить мой дом для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц. Кааба Каба – это опора для людей. Каба — это опора для людей. Аллах, Субханахуа сделал Каабу, заповедный дом, а также запретный месяц жертвенных животных и животных с ожерельями опорой для людей. Это реальная опора. Это действительно опора для всех людей. То есть, когда человек приходит к дому Аллаха, он смотрит на дом Аллаха. Он делает тавафы, он молится, он делает много зикра, он делает много дуа. Он заряжается иманом. Он заряжается иманом. Это реально опора для нас. И этот заповедный дом, и этот запретный месяц, и жертвенных животных, которых мы приносим заклание, это все опоры для людей, для того, чтобы мы... Крепче стояли на нашей религии. Крепче были мы убеждены, уверены в нашей религии. Когда же была построена Кааба? Кааба была построена на 40 лет раньше, чем мечеть Алякса. Мечеть Алякса, где она такая мечеть Алекса? Это в Иерусалиме. Это в Иерусалиме мечеть Алекса. Она была построена только спустя 40 лет после того, как была построена Кааба. То есть, когда Ибрагим, алейхиссалям, пришел на территорию Каабы и построил вместе со своим сыном, через 40 лет была построена Аль-Акса. «Абузарда будет доволен им Аллах», сказал, «Однажды я спросил, о посланник Аллаха, какая мечеть была построена на земле?» Первой, какая была самая первая мечеть, построенная на земле, пророк, саллаху алейхи вассалям, ответил, Запретная мечеть аль Харам. Я спросил, а после нее? Он ответил, Отдаленнейшая мечеть Аль-Мазджидуль Акса. Я спросил, а сколько лет прошло между построением одной и другой? Он ответил Сорок лет, после чего добавил где бы ни застало тебя время молитвы, совершай ее, ибо в нем в этом благо. Также мы знаем, что Ка Кааба была перестроена несколько раз. Кааба была перестроена несколько раз. Передают со слов сына Умара. «Рады Аллаху ангума, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, наслаждайтесь этим домом». То есть тот, кто едет в, э, в Мекку, пусть наслаждается этим домом. Ибо поистине он был разрушен два раза и возведен в третий раз. Имеется в виду, что Кааба, а под наслаждением им подразумевается частое совершение вокруг него обхода тавафов, в совершении хаджа, умры и артикафа, и постоянно смотреть на Каабу. Вот это является наслаждением. Наслаждайтесь этим домом, сказал посланник Аллаха. Салля Аллаху алейхи вассалям. Также Аиша спросила про тот полумесяц, который стоит рядом с Каабой, полукруг. Она спросила, да будет доволен ею Аллах, я спросила пророка, салляллаху алейхи вассаляма, является ли стена частью Каабы? Он сказал, да. Тогда Айша, рада Аллаху Анга, продолжила свой вопрос. Я спросила, так почему же они не присоединили ее к Каабе? Он ответил, потому что твои соплеменники испытывали недостаток в средствах. То есть им не хватило денег для того, чтобы продолжить Каабу. каба в действительности, она прямоугольная каба Она была прямоугольная не такая, которая сейчас, которую мы сейчас видим, куб, в виде куба, в виде квадрата. Она была прямоугольная. И у, у соплеменников не хватило денег, у карайшитов не хватило денег, и они построили только Каабу в виде Куба. А тот полукруг, тот полукруг, который на данный момент мы видим и обходим его, он является частью Каабы. Он является частью Каабы. Я спросила, а почему дверь ее поднята над землей? Он ответил, твои соплеменники сделали так, чтобы пускать внутрь, кого пожелают, и не давать входить в Каабу тому, кому не пожелают. «Если бы твои соплеменники не были столь близки к Джагилии, и я не опасался бы, что сердцам их не понравится подобное, я бы присоединил эту стену к Кабе, а дверь опустил до уровня земли». Во время Джагилии Вокруг Абы находилось 360 идолов. Когда пророк, салляллаху алейхи вассаляма, вступил в Мекку, в день ее завоевания, вокруг Абы находилось 360 идолов. И он начал тыкать их палкой, которую держал в руке и говоря, пришла истина, пришла истина, хак, и скинула ложное. Аббатль он Сгинул. Батыва это все идолы, которым люди поклонялись. Которым и люди поклонялись и просили у этих идолов что-то. И он говорил также, пришла истина ложная, больше не появится и не вернется. Аль-хамдулиля, Аль-хамдулиля, аль, аль, аль Также... Мы должны знать, что клятвы надо делать только Господом Каабы. Не надо клясться ни Каабой, не надо клясться ни Замзамом, не надо клясться ни Макомом Ибрахима местом стояния Ибрагима, ничем другим, кроме как Аллахом, Субханава ни кем и ничем, кроме как Всевышним Аллахом, Субханава газ Господом Каабы. Пророк, салляллаху алейхи вассаляма, в достоверном хадисе сказал, Пусть тот, кто захочет поклясться, клянется господом Каабы. То есть, если ты хочешь клясться, скажи, клянусь Аллахом. Валлахи, билляхи, таллахи, клянусь Аллахом. Святость мукмина, верующего лучше, чем святость Каабы. В одном из хадисов Абдулла ибн Умар Сын Умара, рады Аллаху Ангума, сказал, «Я видел, как посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассаляма, совершая обход, то есть делая тавав, вокруг Абы говорил, «Как прекрасна ты! Как прекрасна ты! И прекрасен твой запах! О, как величественно ты! И как велика твоя святость! Клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада, что святость верующего более велика перед Аллахом, честь, святость, чем святость твоя. Неприкосновенные священные его имущество и кровь, и мы должны думать о нем, лишь только хорошее. То есть, честь мусульманина, честь верующего человека, она священней, чем святость Каабы. Значит, запрещено нам кого-то оскорблять из мусульман, запрещено нам Покушаться на его имущество запрещено нам. Покушаться на его э, жизнь, на его семью, на его деньги запрещено. И его святость выше, чем святость даже самой Каабы. Ля Совершая обход Каабы во время хаджа или умры. Сразу же по приезде в Мекку посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи проходил три круга быстрым шагом, а остальные четыре обычным. Потом он совершал молитву в два Каата, а потом ритуальный бег, сай между холмами, ас аль-Марва. Также пророк, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорил, что обход дома к Аллаху является молитвой, салятом. За исключением того, что Аллах разрешил во время него разговаривать. Тот же, кто во время обхода Каабы будет разговаривать, пусть говорит только благое. Запомните, что если вы делаете тавав вокруг дома Аллаха, то говорите только благое. Читайте Коран, делайте зикр, делайте дуа, говорите только благие слова. Мы видели, Аллах обращается к посланнику Аллаха, когда он когда он в течение 16 или 17 месяцев молился, обращаясь в лицом в сторону Иерусалима, и ему хотелось обращаться во время молитвы в сторону Каабы, Аллах не спосылает такой аят, где говорится, мы видели, как лицо твое обращается к небу, и мы обратим тебя к Ибле, которой ты будешь доволен. Так повернись же лицом к запретной мечети. И где бы вы ни были, поворачивайтесь к ней лицами. После этих аятов мы, все мусульмане, стали обращаться, поворачивать свои лица в сторону Каабы. И теперь все мечети наши и все наши молитвы обращены в сторону Каабы. Скажи... Аллаху принадлежат и восток, и запад. Ведет он, кого пожелает, к прямому пути. Это относительно того, что люди стали говорить. Неразумные эти люди стали говорить, а именно иудеи. Они сказали, что заставило их отвернуться от кыблы, к которой они обращались прежде. И Аллах с аля, им сказал, скажи. Аллаху принадлежит и восток, и запад. Все принадлежит Аллаху. И Он ведет того, кого пожелает, к прямому пути. Также посланник Аллаха, салли алейхи Алейхи, сказал, люди непременно будут продолжать совершать хадж и умру к дому. И после выхода из-за стены Яджуджа и Маджуджа, даже после того, как выйдут из-за стены Яджудж и Маджудж, люди все равно не перестанут приходить к Дому Аллаха, поклоняться Всевышнему Аллаху Субханаху Ата'аля, возвеличивать Его, Всевышнего нашего Аллаха Субханаху Ата'аля, просить у Него Джанната и просить у Него спасения от огня. И просить у него всего самого наилучшего. Раббана, атина фидддунья хасана. Ва фил хасана. Ва кина азабаннар. фикум. Ва джазакумуллаху хайран хайрал джаза. Субханакаллахумма. Ва Хамдик Ашхаду Алла ла илла анта. Астагфирука. Ватубу Илейк